Может ли ревность разрушить отношения? Есть несколько врагов человека, шесть врагов человека, которые разрушают жизнь. Первый враг человека — это когда человек начинает эксплуатировать тело близкого человека. Он забывает про Личность, а видит в нем только свои половые желания. Это враг человека называется вожделение. И вожделение оно вызывает... Разрушение отношений, семья может быть разрушена полностью через этого врага человека. Этот враг человека вожделения вызывает... очень сильную раздражительность в отношениях. Люди просто не могут переносить друг друга реально. Вот когда перегиб в половых отношениях идет, у людей возникает такое отвращение друг к другу, что они даже видеть друг друга не хотят. Не то что там касаться и все прочее. В результате семья может развалиться. Следующий враг человека называется гнев. Когда человек, допустим, очень сильно привязан к тому, чтобы было так, как он считает нужным, у него очень сильно эгоизм в этом проявлен, он диктует свое в отношениях. И человек не выполняет, допустим, свои обязательства перед ним, как, как должно быть. Тот человек, у него энергия жара с нижних центров, фактически неудовлетворенное вожделение. Идет вниз, вверх, наполняются глаза кровью, И человек начинает кричать. И в это время он забывает все хорошие качества в человеке, какие есть. Гнев разрушает отношения через разрушает семью через, через то, что человек забывает, все хорошее, что было. Память разрушается в отношениях. Вот, допустим, я спрашиваю на каждой лекции, в вашей жизни есть такой человек, который, у которого нет ничего хорошего? У которого, вот, у которого в характере нет ничего хорошего вообще. Вот такой человек в вашей жизни есть. И кто-то поднимает руку, говорит, да, я знаю такого человека, у которого ничего хорошего нет вообще. Это значит, что вы на него разневались Вы забыли просто его хорошие качества. Невозможно теоретически вспомнить. Люди, допустим, расстаются и спросить человека, а вот этот человек хороший, с которым вы жили, ну, может быть, он и хороший, но в целом так не очень. А потом, когда прощение приходит, ты начинаешь вспоминать, что все-таки хороший человек. Было много хорошего с ним. Просто вот мы разрушили отношения из-за гнева. Мы начали ругаться друг с другом, ненавидеть друг друга. И забыли хорошие качества друг друга в результате. Следующий враг человека — это жадность. Когда люди не имеют духовной чистоты, не хотят духовно молиться, у них неудовлетворенность в жизни получается, потому что счастья в жизни в какой-то момент становится не хватать. Потому что чем больше семейного эгоизма, тем больше потребностей. В какой-то момент потребности превышают возможности человека. Вот сколько бы человек денег не получал, если семейный эгоизм растет, если люди не жертвуют, не кормят никого, не заботятся ни о ком, они замыкаются только на себе в семье и живут только для своей семьи. У них возрастает сильно семейный эгоизм. И вот, допустим, люди получают столько-то, они могут, допустим, такую-то квартиру купить, а они ставят планку всегда выше, так действует жадность, понимаете? И все равно им приходится пахать в два раза больше, хотя могли бы вот такую купить и нормально бы жили. И в результате эта жадность, она разрушает отношения через перенапряжение. Люди так сильно устают, что они видеть друг друга не хотят. Им уже сто лет эта квартира не нужна, они хотят просто расслабиться, снять напряжение. Они как-то неосознанно просто бросают друг друга. Хотят в другую среду, в другую обстановку жить там, где нет вот этого напряжения, вот этой гонки вооружений. Следующий враг называется зависть. И ревность относится к этой категории. А, иллюзия. Четвертый враг, человек — это иллюзия. Иллюзия означает, это уже жадность, которая зашкаливает. Когда жадность зашкаливает, человек теряет планку. Он не понимает, где грань и в результате он берет, допустим, ипотеку, которую точно никогда не выплатит. Ну, вроде все рассчитал, там, вот столько-то лет, по столько-то рублей, а человек не может же посчитать, сколько болезней в его жизни будет, сколько раз его будут выгонять с работы. Он не может инфляцию посчитать, не может кризисы финансовые посчитать в стране. В результате он не может выплатить, и он становится таким должником, что даже продает то, что у него уже есть, то есть теряет то, что было даже. Это называется иллюзия. Следующий враг человека. И рушит отношения. Человека, когда на нем кредиты висят, его бросают все родственники, боятся, что им тоже придется так жить 10 лет. И он остается один с этими кредитами в результате. У кого вот такая ситуация, поднимите? Вот, пожалуйста, видите. Вот. Следующий враг человека называется зависть. Зависть это такой уникальный враг такой. Он Он разрушает отношения через ощущение счастья другого человека. И ревность относится к этой категории. Вот, допустим, у меня счастья в отношениях с женой не хватает, но у нее есть какой-то дружок на работе, с которым она там всю-сю-пусю вроде бы, как бы не изменяет, но так им хорошо вдвоем. И ты просто с ума сходишь, как бы, видеть жену не хочешь из-за этого. И эта ревность разрушает отношения, представляете. А почему тебя по факту счастья-то не хватает? Потому что ты не занимаешься духовной практикой. Когда человек занимается духовной практикой, он молится, прощает. Сначала он принимает свою судьбу, что вот у него такой уровень развития в семье, что его жена не понимает, как правильно себя вести. Потому что он тоже не понимает, как правильно себя вести. Но ну, в других вопросах. Понимаете, муж и жена одна сотрудничает. Она, то есть нет чтобы один лучше другой хуже потому что в сообщающиеся сосуды да понимаете уровень воды одинаковый всегда не бывает что в сообщающихся сосудах здесь больше воды здесь меньше уровень воды одинаковый вот также мужчина и женщина живут вместе у них уровень воды одинаковый если тебе жена изменяет значит ты такой же но не изменяет а допустим там ну что-то она улыбается всем ходит ты такой же но немножко в другом в чем-то ты может быть не знаешь это и ревность означает нехватка счастья, по факту, и человек ревнует, потому что он не может счастьем сам наполниться, он не самодостаточный человек, он зависим в счастье от близкого человека. А ему близкий человек счастье не додает, а дает куда-то в другое место, возникает ревность, которая разрушает семью. По факту она возникает от нехватки духовной жизни, как и все остальные враги человека. Тоже все причины, нехватка вот этой вот самодостаточности, наполненности, чтобы ты думал о Боге, молился и стал независимым от близкого человека, не нуждающимся. Служить может только тот, у кого что-то есть. Вот, допустим, если у меня есть э, хорошее настроение, я могу отдать. Если нет, как я его отдам? У меня есть, допустим, бескорыстие, я могу что-то отдать. Это результат духовной силы. И так можно служить близкому человеку. Если тебе нечего давать, ты только от него просишь. Значит, ты нуждающийся, понимаете? Ты не наполненный человек, только наполнись. Если ты берешь от других, значит ты разрушаешь свою жизнь. Потому что если ты требуешь от других, возникает неустойчивая система в отношениях. Человеку самому не хватает, а ты у него еще сосешь. И он начинает психовать, понимаете, начинает скандал. И следующий враг человека после зависти уже дальше безумие. Безумие это такой враг уже, такой как проклятие. То есть человек может родиться со склонностью к психическим заболеваниям или в результате стресса получить психическое заболевание. Но это опять в результат нехватка силы. Все люди психически больные, они слабые психически по природе. Слабые означает нехватка возможности заниматься, опять же, духовной практикой. Потому что единственное, что делает человека сильным и счастливым это способность. Сам, самому с собой работать, понимаете, а не подключать кого-то еще. Допустим, мать наслаждается ребенком, начинает его баловать, потому что она зависит от его вот счастья, попу его целует хорошо, он чувствует, что мать от него зависит, начинает капризничать, что-то свое у нее конючить, дай мороженое, дай то, в результате она начинает его баловать, а если она самодостаточная, она говорит, не будет мороженого, он такой, э -э -э", ну, закрывает краник счастья у нее. Ничего, она не реагирует. Может пищать, ничего страшного. Она спокойна. Радостно мне. Я смокоен в смертельном бою. Это значит, что точно со мной ничего не случится. Ну, то есть, вот в этой идее, понимаете? А если человек не понимает эту идею, он ну, что ему остается? Обвинять близкого человека в проблемы. Он начинает... Вот эту философию разводить, что вот мне не тот человек достался. Эту философию дальше астрологи ему вот эти вот левые астрологи подтверждают. Приходят в гороскоп составить, он говорит, да, у вас несовместимость. Астролог еще помогает ему, помог сохранить семью. Или еще хуже говорит, а у вас ведь два брака? Да, вот такие астрологи есть, представляете, два брака у вас. А иногда говорит, а у вас три брака. Он думает, так и мне что, еще вот одна такая история, что ли? Он вообще не знает, что в жизни делать. То ли застрелиться, то ли что. Что? Как приступать? Ну? <смех> <смех> <смех> Я замужу недавно и не выяснил, что у мужа еще до встречи со мной была такая привычка, наверное, с учетами, для многих мужчин, и все-таки со своими друзьями. Выпивать с разговаривать с мышцами в и приходить домой на премьерное состояние. Ну да, нормально. Вопрос не в том, что я как женщина должна сделать, чтобы он это меньше вообще а в том, как в этот момент не перестать его уважать. Вот но ну, это же это объем работает. работы, вы говорите про объем работы, вот что значит его уважать? это означает что вот наполнить свое сердце, потом наполнить его сердце это механика просто механика духовной жизни. Вот проходит, понятно, хороший, но хороший, но ну а сначала но, не, момент, вы не сможете не уважать момент. не сможете. Ну допустим вот произошла ситуация и ты допустим обкакался допустим. Ну, по судьбе так положено, раз, обкакался. Идешь и думаешь, как же не вонять в это время? Ну, невозможно не вонять, то есть, воняешь, но потом можно постирать штаны, как бы, почить, помыться, и все, и уже не воняешь. И потом в молитве, как бы, ты пытаешься переварить эту ситуацию, как бы. Я обкакался, но больше не буду. Или, допустим, как-то принять это в жизни, ну, то есть, что-то сделать с собой. Этот эффект, вот этот вот эффект, что ты не можешь это переварить, он всегда возникает. Допустим, праздник такой, все гуляли, гулешь, спать легли, потом утром женщина заходит на кухню, а там такой бедлам. И она такая раз зашла и вышла. И все, дверь закрыла. Это столько работы, она не может принять, села такая, сидит в шоке. Поднимите руку, вот так было. Видите, есть знакомая ситуация. Что делать? Не надо больше на кухню заходить. Надо подойти к алтарю, сесть, включить голос и начать молитву. Постепенно в молитве вы сначала предприняете объем работы, потом его переварите в своем сердце, потом поймете, сколько надо времени, потом подумайте, может быть, не за один день успокоите себя. И заходите спокойно на кухню и начинаете убираться. Приведу вам такой пример. У меня ребята, которые у меня учатся, они решили мне помочь, такие энтузиастичные, взяли у меня на участке, там, ну, как бы, отгорожено участок колючими такими деревьями, акациями, вот с такими иголками, большими, острыми, можно просто убить человека вот такой иголкой. Представляете, такие иголки на акациях, вот такие здоровые, страшное такая дерево. Вот. И они такие помогли мне, они взяли эти акации, ветки нарубили, и прямо у меня там груша растет возле этого забора. Они под этой грушей прямо вот так куча эти ветки сложили. Говорят, ну мы потом увезем. Но их увезти-то невозможно, они же колючие. И они все переплелись. И сжечь невозможно, потому что груша пострадает. Ну что, в общем, ничего с ними не сделаешь. То есть они там год пролежали, эти иголки. Я... Смотреть не могу на это все, смотрю так, и, и отворачиваю, и хожу. И потом все-таки понял, что у меня там куча вот этих иголок, они мешают там расти груши и все прочее. Я сел, начал молиться. И мне не пришло знание, что с ними делать, потому что я так и не понял, как вообще это разобрать. Но Господь мне сказал в сердце, дал знание. Ты, говорит, костер разведи рядом. И возьми вот одну веточку, вытащи и в костер брось. Я думаю, ну а смысл? Ну вот неважно, какой смысл, вот так мне в сердце подсказала. Просто вот так сделай. И я такой развел костер, короче. Дочка подключилась тоже. Раз, я веточку. Она тоже откуда-то там раз, снизу веточку небольшую вытащила. Я потом смотрю, костер горит, надо же поддерживать огонь. Ну смотрю, там вроде с края еще какая-то веточка есть такая. Зацепилась и раз ее вытащил, бросил. Через полчаса кучи не было. Веточка за веточкой, там раз, два, три. И все, и даже ну, вот, спокойно просто куча всяких. Нету. Знаете, вот это вот то, что муж пьет, это кажется, ну обычно возникает ощущение, что это дредная привычка, которая непреодолима. Все же мужчины пьют, а это просто уровень энергетики в семье и не больше того. Я знаю сотни примеров, когда женщина молится, занимается духовной практикой. Уровень энергетики повышается в семье. Мужчине меньше надо пить, потому что он пьет, он просто заливает боль в сердце, понимаете? Вот я уезжаю, он начинает пить. Начинает... Ну, потому что, видите, он нуждается в вас, в вашей энергетике. Вы, наверное, молитесь, преодолеваете, а он не может, не умеет этого делать. Он заливает потом мозги, ему деваться некуда. Вот. Видите, какая вы у него святая? Ну вот, что дальше? То есть надо повышать энергетику, и постепенно у человека включается совесть, то ему совестливо жить, а потом включается интерес духовной жизни, а потом он начинает сам на лекции ходить. Вот поднимите руку, у кого так в жизни произошло. у вот кого близкий. Вот видите, есть люди, сколько вам понадобилось времени, чтобы бросил пить близкий человек, молиться, сколько надо. Год всего, год молитвы и все. Представляете, как классно? Это объем работы просто. Но вы сейчас, не, я вот на вас смотрю, вы не принимаете объем работы. Вы не можете взять его в свое сердце. Это же ваша судьба. Вы тоже в прошлой жизни выпивали в мужском теле. Теперь наказаны в женском. Я ну, не будем рассказывать, у кого умер. Я сейчас, если буду рассказывать, так... но долго придется очень. Пьянство – это проблема всей нации нашей. У сына 9 лет ужасные отношения к отцу, драки, скандалы, ненависть, непослушание, как не помочь им жить в мире и уважении. Видите, все вопросы одинаковые. И они указывают на объем работы. Но понять, что это мой работ, объем работы невозможно. Понимаете? Пока не начинаешь молиться. Когда начинаешь молиться, просто видишь, что вот есть определенный уровень боли у нас в семье. Это боль, энергия боли, нехватки счастья. Она реализуется у мужа и сына в виде вот такого поведения. У меня, допустим, реализуется в виде депрессии, а у них в виде вот такого поведения реализуется. Знаете, иногда человеку легче депрессировать, а другим вот они подрались, легче стало. Понимаете, каждый снимает напряжение по-своему. Кто-то просто не разговаривает сутками, кто-то поругались, помирились. Ну, у всех как бы с каждого свой стиль, понимаете? Вот. Это просто объем работы, все. Нужно трудиться. Трудиться в сердце в своем. И вы увидите, что им легче станет, они перестанут ругаться. А вот наклонность не любить друг друга вы не преодолеете, она дана по судьбе. Допустим, если у человека есть предрасположенность заболеваний печени, у него всю жизнь эта предрасположенность останется. Но это не значит, что у нее печень будет всю жизнь больная. Это значит просто, что ему нужно противопеченочную диету соблюдать. Или печеночную как <смех> Ну, то есть там не есть черный перец, там жирная на ночь и так далее. Но идея в чем заключается? В том, что просто вот эта предрасположенность ругаться между сыном и мужем. Они останутся, но ругаться они не будут или будут меньше ругаться. Чуть-чуть совсем. Почему? Потому что энергетика счастья в квартире будет достаточно сильной в результате вашей духовной жизни. Но когда человек задает вопрос мне, как мне им помочь, он не подразумевает работу над собой в это время, он не подразумевает. Он подразумевает, что надо что-то такое сказать, может быть так вот, раз, ну что-то такое сделать, простое какое-то такое, и раз, они перестали ругаться. Понимаете? Нет, так не получится. Нужен труд души, труд души нужен. И, может быть, не так много надо трудиться, люди сейчас думают, да говорят, сколько же год молиться, наверное, чтобы они ругаться перестали. Нет, может быть, дней пять. И у них все в спокойствие в сердце наступит. Да Та не так много, но начинать очень тяжело. Вот просто сесть с утра, начать молиться. Первое, что возникнет в уме, такое вот села перед алтарем, начала молиться. И первое, что возникает, что я дура, что ли? я наслушалась лекции, что-то вообще как-то веду себя странно, все спят, вообще готовить надо, скоро все проснутся, а я села как дура и что-то там молюсь. Понимаете, вот это вот ощущение такое, люди не привыкли же заниматься духовной практикой, у них нет опыта победы над собой, они понимают, как это делать. И каждый день, я утром встаю, каждый день у меня возникает чувство, а может быть сегодня отдохнем? Вот каждый день, я вот сегодня встал, а может быть сегодня отдохнем? И я пойду, думаю, давай пойдем сначала под душу, а потом решение примем. Под постоял, постоял, мозги почище стали, и тоже такой второй раз вопрос в уме. Давай сегодня не будем молиться, отдохнем. И я такой, ну давай, то есть ум с разумом ведет беседу. Карма хочет тебя стягивать все время, говорит, ленись, расслабляйся, ничего не делай. Вот. А я говорю, ну давай начнем молиться, чуть-чуть помолимся, а там решим. Начинаешь молиться, и все больше вдохновения, все больше. Потом пошло-пошло, и уже не остановишь. Хорошо и классно. Вот. Это, это называется нежелание жить. Желание умереть, оно вот зарожено в человеке. Или ты занимаешься работой над собой, или желание умереть у тебя будет возрастать. Оно будет вызывать болезни в теле, разрушение семьи. Как это желание проявляется? Вот смотрите, человеку хочется делать не то, что надо, потому что так устроена психика. Или ты работаешь над собой, или будешь разрушать свою жизнь. Вот если ты не работаешь над собой, естественно, хочется спать больше с утра. Естественно. Естественно, хочется ложиться позже спать, если ты не работаешь над собой. Естественно, хочется посмотреть какие-то сплетни, новости, если ты не работаешь над собой. Естественно, хочется на ночь нажраться, если ты не работаешь над собой. Мужикам хочется выпить, естественно. А если ты работаешь над собой, эти желания отпадают. А те все желания означают убивать свою жизнь, понимаете? Вам цветочки не мешают на меня смотреть? Да. А? Нет, не мешает. Нормально? Можно вопрос задать? Ну, кто, где? Вы тут касались темы долгов, можно еще раз свободно. Дело в том, что когда мы расстались с мужем, нас делить было только долги. И я ну. ушла, ну, оставила его в том жилье, в котором мы жили. Uh -huh. вот. И сейчас у нас вот эти долги они остались, uh -huh. наполненные на, в основном на меня. Uh -huh. И вот я хотела узнать, надо ли нам их разделить или мне их выплатить самому? Ну, видите, вы опять говорите про объем работы. Сначала с помощью молитвы вы настраиваете мужа хорошо по отношению к семье. В результате устанавливаете с ним нормальные отношения. Он женат, сейчас у него есть кто-то в жизни? Да? Ну, то есть уже не вернешь его назад. Хорошо. Ну, просто молитесь. В результате этой молитвы он к вам по-доброму начинает настроен, и как бы у него сострадание появляется, в результате он решает. Ну, давай разделим. Уже долгов меньше стало, намного. На данный момент мое финансовое положение гораздо лучше, чем у него. Ну, неважно, он, может у него финансовое положение в результате вашей молитвы поправиться. Вы же не знаете, как Бог действует. «Что вот сейчас вы гадаете? Я вам говорю, начните молиться просто. Вы сейчас мне торгуетесь со мной. Говорит, сначала все-таки стулья, потом деньги. Я говорю, нет, сначала деньги, потом стулья. Вы говорите, ну хорошо, но стулья вперед! От моей молитвы придет сознание решения. Конечно, сначала спокойствие в сердце. Это объем работы, долги — это объем работы. Сначала спокойствие в сердце придет, потом появится чувство, что вы сможете все отдать, вера появится. Потом придет знание о том, как сделать правильно. А потом, если дальше будете молиться, могут долги начать уменьшаться. Такие вещи происходят, что даже вот просто вот вы представить себе не можете, что может произойти в результате молитвы. Вот даже представьте, у меня здесь знакомые, которые э, располовинили срок отдачи, то есть увеличили два раза банк. Человек пришел после молитвы, просто поговорил и так, два раза дольше отдавать, все уже жить можно, понимаете? Вот, или вообще просто про него забыли. Он не отдает и никто не приходит. такое вот, просто чудеса происходят. Ну просто вот, ну, вот просто вот так. Или человек помолился, вот у меня случай был тоже, он приходит, говорит, я долги-то вам додать не смогу. Нет денег у меня. И они начали, ну, ну хоть сколько ты вообще сможешь, ну ну ты что, мы сейчас в тюрьму посадим. Он говорит, ну сажайте, ну у меня нет денег, ну что делать? «Вам выгодно меня сажать?» Он говорит, «Невыгодно». И, короче, они ему раза в три меньше долг поставили, в результате он сторговался. Вот. А деньги были, ну просто он помолился и понял, что делать. И, в результате... Я вам такие запрещенные уже методы говорю. Но по-любому, как бы... Расскажите о ведическом зачатии детей. Ну, ведическом, зачем о ведическом? Просто начинайте, да и все. Вот. Но есть какие-то особенности, например, если зачатие не получается, надо лечиться. Нужно лечиться сначала самому. Женщине в основном надо почистить организм, то есть попаститься, на свежем воздухе побыть, покупаться в Волге, позагорать, ну то есть очистить как-то организм, если не получается зачатие. Что касается вот зачатия, то, ну, то есть у меня лекции, называется «Зачатие детей», там описано… Какие условия нужны, чтобы вероятнее родился мальчик, там ясная ночь, какой-то лунные сутки, такой-то день от, от начала месячных и так далее. Ну целая наука, какие условия, чтобы родилась девочка, Что делать, чтобы более возвышенный ребенок пришел в жизнь? Это все целая лекция, там, два часа я читаю, рассказываю все эти вещи. И вот так вот, так вот. Ну, это не обязательно ведическая зачать. Просто если вы верующий человек, можете молиться о своей молитвы. Обязательно там что-то еще. Когда отношения с мужем изжили себя, это означает, уже род сильно воняет. Как правильно действовать в данной ситуации? Как простить человека и отпустить? Ну то есть, в смысле, вырвать все зубы, что ли, или что-нибудь? как отпустить рот, чтобы он не вонял. Надо чистить по-любому, хоть так, хоть всяко. В отношениях, хоть ты можешь жить вместе с человеком, хоть не можешь, отношения надо чистить. Потому что эти отношения, ну, допустим, ты живешь с одним человеком, у тебя рот воняет для него, а ты чистить не хочешь принципиально, говорит. Я буду жить с другим человеком, с которым запах моего рта будет запах роз. Ну это как бы это не фантазии ли? Понимаете, если ты хочешь другой жизни, просто продолжай чистить отношения. Начни молиться, прощать. А Бог сам решит, будете вместе жить или не будете. Потому что чаще всего люди просто очищают отношения, они опять восстанавливаются и все. И жили себя. Как отпустить человека? А вы его не привязывали, чтобы отпускать? Это Бог соединяет людей вместе. Люди не могут найти друг друга. Приходит время, Бог соединяет. И вы даже хотите уйти, не можете. Почему вы не можете уйти? Вас Бог держит друг с другом. Вы, многие пять раз пытались уйти, не, невозможно уйти. Ну, конечно, можно так рубануть, что уйдешь, но тогда будешь отвечать опять перед Богом. Отпустить. Как человек отпустить? Ну отпустите руку вот свою. Вот у вас рука есть, возьмите ее, отпустите. Не хочется же, правда? Моя рука. Как ее отпустить? Вот так человека Бог дает. Что значит отпустить? Молиться надо. Жить отдельно надо. Вместе не можете. Живите отдельно. Скажите, я живу отдельно для того, чтобы успокоиться, снять напряжение. Ну, я твоя жена. Я сейчас буду прощать, просить прощения. Будем общаться по телефону. Или, допустим, нет возможности отдельно, но ну, не, не общайтесь. Выполняйте все обязанности перед человеком, не разговаривайте, не стройте близких отношений, молитесь, очищайте через сердце отношения. И вы скажете, что нет вариантов, чтобы мы были раздельно, жили? Ну, такое тоже возможно. Если Бог увидит, что нет возможности вам быть вместе, то Он сам разделит вас. Все как-то спокойно так вот произойдет. Но вам не надо бросать на развод, подавать самому. Как вот так вот устраивается в жизни людей и все. Но это редко бывает. В основном Бог, если соединяет людей, значит, Он знает, что они могут справиться, они могут вместе остаться. Просто чаще всего люди не хотят трудиться сердцем, понимаете? Вот как мне, вот, не трудясь сердцем, разойтись, как в море корабли, и как бы, и как правильно начать новые отношения дальше в записке пишется. В какой период? чтобы не повторить разрушение, а вот не начнешь потом, если ты бросила вот так хитренько человека, то дальше как бы будешь страдать от одиночества. Я могу даже видеть у женщины вот этот холод из сердца, когда она бросила близкого человека и тю-тю. Человек знакомится с тобой, семью создать невозможно, потому что он не чувствует от тебя возможности жить с тобой. И ты от него не чувствуешь такой. Нет родственных отношений. Холод. Это энергия женщины родственные отношения создает. Люди родственниками от теплоты сердца женщины. А теплота дается Богом для создания семьи. Не, не постоянно, не то, что у женщины зашкаливает постоянно это теплота. Приходит время, это открывается краник, теплота идет, и находится близкий человек. Потом все, она остается в этой семье. Если ты разрушаешь семью, дальше закрывается краник. И уже неизвестно, когда откроется, там через несколько лет. Не то, что на всю жизнь останешься одна. Лучше, конечно, раскаяться, и тогда откроется. Быть смиренным — это что? Смирение — это не унижение. Смирение означает, вот это в молитве ты наполняешься счастьем и принимаешь человека, его недостатки, его характер, и относишься с терпением, с пониманием к его недостаткам. Это означает смирение. Если же ты такой вид делаешь, типа «да-да-да», там тебе в, руку, в лицо плюнули, такая «ага, спасибо», это не смирение, это уже унижение. Но есть такие святые, возвышенность такая бывает у людей, что они не реагируют на оскорбление. Но при этом они не унижены. Человек при этом может смиренно говорить, его оскорбляют, он ведет себя нормально, но он при этом не унижается. Потому что у него нет мотива терпеть. Он просто благородно поступает к человеку, пытается его поменять. Понятно, да? Смирение это не унижение, это душевная сила. Станьте душевно сильными. Научитесь менять ситуацию. Вот, девушка, вы сейчас не тем занимаетесь. Вы сейчас сидите и думаете о том, как же я смогу это сделать. Не надо об этом думать. Потому что вы сейчас... Думайте о боли и о своей возможности это сделать. А я вам объяснил совсем другое. Надо отвлечься от этой ситуации, слушать лекцию сейчас. Потом опять дома отвлечься от ситуации, включить голос святого человека, молиться. Не думать о ситуации, а, а прощать мужу, просить прощения. Но при этом повторяйте, я желаю всем счастья. Не быть в ситуации, слушать голос и быть от ситуации подальше. Войти в это движение чистой энергии внутри себя, энергии молитвы и пожелания всем счастья. Включиться в чистую светлую жизнь, деятельность. А ситуация начнет таять в сердце параллельно, сама. Когда вы от этой чистой деятельности будете наполняться чистотой, ситуация будет решаться. А вы сейчас сели, так, что же делать? И вы в это время включили свою энергию. У вас же нет молитвы, ничего, у вас просто сердце начало ныть от боли. Нет, я к молитве. Вот сейчас, я говорю, сейчас, вот то, чем вы сейчас занимались. Я просто выключила зрение, включила слых. Да? Да. Ну, слава богу, я просто вот так увидел ситуацию. Вы не думали сейчас ни о чем? Я вас спасибо. спасибо. Спасибо, я ошибся, Спасибо, спасибо. все нормально. Ну, просто на всякий случай вот так не надо, не входайте в депрессию, но у нас сегодня тема победа над семейными трудностями и я вот записок уже начал на эту тему отвечать, потому что по жизненным примерам легко эту тему описывать. у меня сердце так стучит